Темой зрелости я занимаюсь давно, около 30 лет назад я осознал важность, эта тема не находит должного понимания у большинства людей и не используется этот огромный ресурс зрелость в полном объеме. Люди даже в большинстве своем не понимают важности и ценности зрелости в их жизни и поэтому относятся к этому как-то в общем-то. Ну да, слышали, да, есть такое понятие зрелости. У многих зрелость связана просто э, с количеством прожитых лет. Довольно широкий спектр понимания зрелости и далеко, э, далеко от сути самой этого термина. Э, зрелый человек, зрелый человек, зрелая личность это личность, в которой находится. В тесном взаимодействии, в гармонии, ряд очень важных показателей. Возраст, психика, духовное состояние и физическое состояние. Все должно быть в одном, как говорится, поле. Все должно соответствовать друг другу. Зрелый человек это тот, у которого и физическое тело, и психика, и его духовная составляющая соответствует его возрасту. Все просто, на первый взгляд. Соответствует его возрасту. Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день большая часть населения, большая часть населения незрелые. И причем эта незрелость продолжает проявляться и даже в позднем возрасте. То есть человеку, например, 60 лет, а он еще незрелый, незрелая личность. И таких, я говорю, большинство. И отсюда у нас в жизни огромное количество проблем. Незрелая личность, она не может адекватно оценивать ситуации, адекватно принимать решения, ставить на первое место человеческие ценности. То, что, как правило, незрелая личность, и она руководствуется другими интересами. К примеру, стремлением к власти, к деньгам и так далее, к материальным ценностям. То есть это вот сразу первый показатель, который можно, по которому можно определить незрелую личность, так внешне. Когда человек рвется к власти, к деньгам, и он стремится к этому, используя любые средства, любые средства. Коррупционер, это все это человек, это незрелая личность и так далее, и так далее. То есть ну, мы в течение нашего вот, этого курса мы с вами увидим полную картину того, что такое незрелость. И вы увидите, как много ее вокруг. И, возможно, даже какие-то элементы вы увидите в себе. И неудивительно, не будьте честны, это реально, это может быть и в вас тоже. Поэтому увидеть э, всю картину незрелости и увидеть тем более в себе какие-то элементы незрелости – это очень важный шаг, позволяющий в конце концов решить эту задачу и продвинуться в направлении зрелости. А зрелая личность – это гармоничная личность. Вот сейчас э, в вопросе, э, э, что вы подразумеваете под зрелой личностью, кто-то написал, это, это счастливый человек. Да? Счастливый, по-настоящему счастливый человек – это довольно высокая вероятность, что это зрелая личность. Э, потому что Почему говорю э, вероятность? Потому что может понятие счастья, может быть, не совсем. Но, к примеру, счастливая личность обязательно должна быть и масштабность. Не у всех счастливых людей масштабность развита. Ну и так далее. То есть есть нюансы, и мы с вами все это разберем. Затрелость она, это не константа, это не какой-то достигнутый определенный уровень, это постоянная динамичная система отношений ценностей, умений, навыков, опыта, знаний. То есть это постоянный рост. Постоянный рост. И зрелый человек – это постоянно развивающийся и растущий человек. Вот Это общепринятое такое понимание, что зрелость – это все-таки привязана к возрасту. Нет, друзья мои. Зрелость привязана к внутреннему состоянию человека, к его развитию развитым качеством или нет, раскрытым каким-то способностям или нет, найденным предназначением или нет. То есть целый комплекс его внутренних состояний и внутренних каких-то достижений. Вот что определяет зрелость. А не годы. Годы могут только быть ориентиром. И если ориентиром того, смог ли человек, например, к такому-то возрасту стать достаточно зрелым. Например, вот, к такому-то возрасту он со смог создать семью или нет? Если нет, то это уже стоит задуматься, что-то здесь не то со зрелостью. Или к такому-то возрасту он нау э научился трудиться, получил ли профессию? Это я про мужчину говорю. Стал ли он э, творческой личностью? Научился ли он зарабатывать деньги и обеспечивать себя и семью? Были будущее? и Готов ли он обеспечивать будущую семью? То есть вот это все, это все нарабатывается, это все создается вот в процессе э, э, зрелости. Но э, э, в более позднем возрасте допустим, вот после 30, там вступают другие критерии зрелости, которые тоже нужно знать и которым тоже нужно соответствовать. После 40 новые критерии зрелости, их тоже нужно знать. То есть зрелость, вообще-то, постоянно растущая категория, постоянно развивающаяся. То, что было раньше, становится базой, и плюс добавляется, с возрастом добавляются новые категории, новые критерии, новые ресурсы в зрелости. Я прошел разные э, стадии роста и развития зрелости. Причем от незрелости, э, потом началось э, неосознанное движение зрелости, потом осознанно и так далее. То есть я, по сути, прошел э, многое и, скорее всего, э, в Любой человек в этой аудитории, он, в общем-то, может найти во мне э, тот или иной пример для себя. <смех> так вот, зрелость. Э, зрелость, э, какие критерии зрелости? Ну, во-первых, нужно э, понимать, что зрелость для мужчины и зрелость для женщины ⁇ это разные зрелости. Они есть, есть там переклички, но в основном это все-таки разные э, критерии у мужчин и у женщин. <клых> у мужчин э, довольно э, важный, я считаю, первый, ну для старта, первый такой показатель зрелости, это отношение, это взаимоотношения с родом, это взаимоотношение с родом, и здесь э, нужно Понять, что это взаимоотношение с родом, оно должно быть очень гармоничным, очень э, взрослым. Э, то есть зрелый мужчина, выходя в самостоятельную жизнь, будь то это 18 лет, будь 20, будь там э, позже, он должен э, относиться очень уважительно к обоим родителям, одинаково к обоим родителям одинаково уважительно к обоим родителям. Тогда он зрелый, э, очень глубоко зрелый. В этом случае он как бы, как я представляю, он идет на двух одинаковых ногах, то что мать и отец как две ноги. Если отношение к одному хуже, то соответственно как бы одна нога короче другой, а это уже инвалидность. Поэтому зрелость подразумевает вот, для мужчины это равное, глубокое, уважительное отношение э, к родителям, обязательно. И, очень важно, и отделение от них. И отделение от них. Что на сегодняшний день э, действительно э, актуально, потому что многие э, мужчины не становятся мужчинами, не становятся зрелыми именно потому, что они находятся в тесном взаимодействии с родителями, находится под их влиянием, под их контролем, а иногда и вместе и живут. А это для мужчины неестественно. Мужчина должен создавать свое пространство. Как только закончила обучение, образование, он должен создавать свое пространство. Это, вот, это первый критерий зрелого мужчины, уважительное доброе равное отношение к родителям и дистанцирование от них. Это вот первый такой. Второй критерий зрелости для мужчин – это умение трудиться. Умение трудиться – это очень важно для мужчин. Мужчина в процессе своего развития, начиная с детского возраста, и это очень важно знать родителям мальчиков, воспитывающих мальчиков чтобы мальчик научился трудиться с детства всем, всем тем навыкам, которые есть в пространстве дома, в пространстве семьи. Конечно, живя в городе не так много можно проявить творчество мальчику и научиться трудиться. Тогда надо создавать условия. Ну, или хотя бы элементарные вещи, там, мыть посуду, убирать комнату, отвечать за электричество уже постарше, там, ну и так далее. То есть, в общем-то, какие-то навыки, такие вот хозяйственные, обязательно надо приучать. Плюс надо уже в старших классах обязательно в летнее время, чтобы как минимум, один месяц каникулы подросток-юноша уже трудился. Трудился и осваивал какие-то профессии, проходил какие-то жизненные университеты. Это обязательно. То есть юноша, подросток-юноша должен уметь трудиться, не чураться никакого труда и уметь зарабатывать деньги. И соответственно он уже учится ими распоряжаться. То есть вот это умение трудиться. И дальше по жизни, если вы с детства приучили мальчика трудиться, ему легко будет освоить любую профессию, научить, ос, научиться всему. И это второй критерий, второй показатель зрелого мужчины. Умение трудиться, дальше умение общаться с деньгами, умение ими распоряжаться, зарабатывать и распоряжаться. Третий показатель зрелого мужчины – это понимание женщины, осознание ее ценности, ее важности, понимание, зачем она рядом с ним, и что это дает, и кто она такая рядом. То есть вот такое глубокое понимание женщины, женственности, понимание ее... Предназначение рядом с мужчиной – это очень важная составляющая для зрелого мужчины. Потому что многие мужчины очень потребительски относятся к женщинам. Или э, э, потребительски в плане секса, или потребительски в плане обслуживания, э, заботы и так далее. Но это не, неправильно. Женщина рядом – это фортуна. Фортуна мужчины. И, соответственно, эту фортуну надо поддерживает в соответствующем божественном состоянии тогда она будет действительно божественная фортуна и будет мужчине помогать решать все жизненные ситуации она создает пространство пространство в котором его творчество становится созидательным растущим развивающимся и вообще женщина создает пространство роста и развития мужчины пространство культуры и так далее. То есть это очень важно. Нужно понимать ценность женщины. И мужчина, осознавший ценность женщины в своей жизни, это тоже важный шаг его зрелости. Зрелый мужчина также должен понимать ценность семьи. И зачем она создается. Не просто ради того, чтобы продолжить род или там, жить вместе, иметь... Там, какие-то э, преференции от совместной жизни, там бесплатный секс, обслуживание и так далее. Нет, это, это все прилагается, но это не главное. А главное, семья э, для мужчины, зрелого мужчины, э, должно быть глубокое понимание, что семья ⁇ это пространство его мощнейшего развития. Это, про, это пространство, его, это плацдарм его для творчества. Это то, что, с чего он может стартовать в любую деятельность и творить в этом мире. Это его стартовая позиция. Вот такое вот отношение к семье. И, соответственно, а для этого, надо, для этого надо обязательно быть грамотным в вопросах семейных отношений. Нужно быть грамотным капитаном семейного корабля, как мужчины часто себя называют, но капитан должен быть грамотным. Он знает, знает куда идет семейный корабль, как идет, каким маршрутом. И этот капитан грамотный знает, как преодолеть шторм и так далее. Поэтому э, вот, э, понимание э, ценности семьи, э, знания семьи, навыков и ее стратегии Развитие семьи – это тоже необходимое качество для зрелый, зрелого мужчины. Зрелые мужчина это всегда опора для семьи и опора для общества. Зрелые мужчины в обществе – это столпы, которые держат... Все общество направляют страну в нужном э, русле, э, создают условия жизни, счастливой жизни людей, потому что они понимают ценность человека, ну и так далее. То есть это действительно очень э, важное качество. Зрелая личность, э, зрелый мужчина, особенно во власти. Его ответственность в этом случае становится реализуемой, и он много делает для страны. И есть такие примеры в истории, когда у управления страной стояли зрелые личности, и общество развивалось, и общество становилось счастливым. На определенном этапе зрелый мужчина обязательно находит свое предназначение, и в этом предназначении он движется уже последовательно, по жизни, четко, выверяя свой путь, отслеживая все, что с ним происходит, чтобы этот путь был гармоничным. И вот такой вот э, зрелый путь, он, конечно же, э, создает, дает и соответствующие результаты. Соответствующие результаты. Он э, обеспеченный. Он спокойно обеспечивает семью и так далее. То есть он движется, он активен, он понимает ценность здоровья, занимается здоровьем ну и так далее. То есть здесь ну, весь комплекс прилагаем, прилагаемых счастливой жизни. Для женщины есть тоже определенные Критерии. И первым критерием тоже я начну с рода. Все-таки это корни для женщины тоже важно. Очень ровные, да равные, равные, не ровные, а равные отношения с родителями. Обязательно с отцом и с матерью должны быть равные отношения. глубокую уважительность, любовь обязательно равна. Это тоже, чтобы не быть инвалидом, у которого одна нога короче другой. Понимаете это? Посмотрите честно на свои отношения и обязательно найдите решение, чтобы эти отношения были именно такими. Это можно сделать. Мы достаточно много создаем условий, даем знания, все то, что нам нужно, все, что нужно для того, чтобы Найти такое состояние, равенство двух ног. И в этом случае, конечно же, по жизни идти легко. Мало того, здесь еще очень важно, очень важно для женщины особенно, это взаимоотношение с отцом. Более глубокое отношение как с мужчиной. Это очень важно. То есть она должна понимать, видеть в отце мужчину,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 И это все требует своего приложения сил. Надо знать их, надо развивать их. А это ресурсы, обогащающие женщину. Она выходит в жизнь классной женщиной. То есть это развитие женственности. Это очень, это ее прямая миссия.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 Такое понимание. Тем не менее, готовность к материнству должна быть. Это тоже важные показатели зрелости женщины. Будут дети, не будет детей, но она должна быть готова к этому. Все должно быть в ней готово. Это тоже э, показатель зрелости. Дальше. Понимание ценности мужчины. Ну Здесь вытекает из взаимоотношения с отцом, как я сказал. Если она видит в отце мужчину, то тогда легко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 То есть вот это э, ценность мужчины, зачем он рядом, не просто производитель детей или э, э, финансовый э, обеспечитель. Нет, здесь все гораздо больше. Здесь опять же должно быть э, должно понимание, что мужчина и женщина встречаются для дальнейшего развития своих личностей, своих ресурсов, своего творчества. А э, мужчина и женщина вместе – это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 это важно, потому что на сегодняшний день не все женщины понимают ценность мужчин И зачастую стоят над мужчинами. И воспринимают их даже, как, даже не только отдельных мужчин, но и в целом мужское племя как что-то вторичное. Это неправильно. <coughs> Это далеко не так. И не женщина вторичная, и не мужчина вторичный. Только равенство. Обязательно глубочайшее равенство. Понимание вот этого равенства ⁇ это тоже высочайшая степень зрелости. Если мужчина, если женщина, точнее, снисходительно относится к мужчине, не уважает, не ценит, то она не зрелая женщина. Это нужно точно понять, это однозначно, и она это должна понимать и честно посмотреть. Если есть малейшие какие-то такие вот элементы унизительного отношения к мужчине, неуважительного, равнодушного,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 Эта семья растет и развивается. Вот такие вот качества зрелости, критерии зрелости, которые важны. Они просты, они понятны, ими надо заниматься, это все по силам. Это все по силам раз, развить, мы этим занимаемся, поэтому могу определенно сказать, что нашей академии все это мы готовим, таких зрелых личностей. Так что для нас это тема понятная, ну и для меня особенно, потому что я еще и наблюдаю жизнь, веду консультации, вообще общаюсь много с самыми разными людьми, разных социальных слоев, и вижу, как много незрелости. И в то же время с радостью встречаю зрелых личностей и помогаю им стать еще более зрелыми.